Привет, это Тимур Терждинов, автор бестселлера Как стать первым на YouTube. В этом видео я хочу порекомендовать вам суперспециалиста по продвижению на YouTube. Его зовут Дмитрий Половой. Дима был нашим учеником, и как-то Дима написал, что Тимур, давай попробуем тебя вывести в тренды. А, предложил мне свою услугу. Тренды YouTube я никогда не, не выходил, поэтому мне, естественно, это заинтересовало. И в то же время а, были какие-то сомнения, потому что, ну. Не знаешь, а вдруг у него не получится, а вдруг еще что-то. И сомнения Дима закрыл тем, что показал уже свои кейсы. Некоторых из них я уже знал, этих людей лично. И действительно, их видео вышли в топ, и я решился. Мы заказали у Димы эту услугу под ключ выведения в топ YouTube, в топ-трендов YouTube. А, наше видео Бизнес от сердца, это был наш первый выпуск нашего влога вышла на первую позицию трендов youtube ну, не сразу сначала там 18 потом пятое второе место первое место и держалась в первой тройки первое второе третье место около двух суток двух суток думайтесь в итоге по результатам видео набрало больше 600 тысяч просмотров также мы получили порядка Честно, не помню точную цифру, но больше тысячи подписчиков за тот день. И я понял, что это действительно работает. Дима, огромное тебе спасибо. Всем рекомендую Диму, как, наверное, лучшего спеца, который выводит э, видео в тренды Ютуба. И также Дима хорошо занимается оптимизацией видеороликов и вообще оптимизацией каналов на Ютуб. Обращайтесь к Дмитрию, спасибо тебе огромное еще раз. Пока.